Аптечку брось на Ты что Это баночка А это такое? Блин, столько всякой бесполезной фигни. Зачем она здесь есть? Я почему-то каждый раз все это трогаю и, <laughs> и изучаю. Так, меня зовут I Салим. Я потерпел крушение в составе капитана Кассандра 3 марта -го 1937 -го года. 3, 1937. А раненые, я и другие были уничтожены. Мы остались, а остальные команды были уничтожены, мои коллеги. Are dead Тут какое-то существо. Так, а что за ориентиры? You. Ориентиры you это вот эта вот палочка? Серьезно? или, что, или записки? Вот чё, свечка такая? Тихо Блин, а как мне Типа, ну, понять, что свечка Скоро потухнет А, вон она, типа Я понял Блин, ну куда, что за Блин, спички-то реально заканчиваются. А если еще бегать, то они очень быстро заканчиваются, да? Селим. Ой, нам, конечно, разработчик подумал, очень интересно. A note, I think. He not sure да, господи, дайте мне какой-нибудь источник света. Hello. Тихо-тихо, тихо, не бойся. Зажги ее! какие жучки! Как зажечь, у меня спичек нет? О! Дайте лампу, ну пожалуйста! Я это прекрасно понимаю. Мой уровень страха тоже вырастает. Дайте спички. Ой, спасибо. Как зажечь? А, во, фу. Ладно, пойдем дальше. Мне вообще сюда надо или куда? Дайте какую-нибудь лампочку, пожалуйста. Как... Как играть в это? это что такое и пальчики а лед дайте мне просто свет пожалуйста его смоляю вот сюда да Дайте свет! Фу, это кто? Это что? Oh, ну нахер я лучше дверь закрою. И что это? это то статуйка. Матерь божья вот зов. Чё, вы ровите, что Просто ничего нет. Ой, спички. сундуки эти открывать? Сколько? Три, три спички? А куда идти-то? Чего я вообще здесь забыл? Я хотя бы три спички налатал, правильно? А это типа просто ну прикол, то что я нашел спичечки. Да что за стрём? -то? Дайте что-нибудь поджечь, пожалуйста. Я не хочу за спичками играть. Дайте мне лампу. Ха, где хоть что-нибудь. Последняя спичка, алло. Есть что поджечь? Тих-тих. Что-то мне тоже это ни хера не понравилось. Что это было? Электор journey to French Вот это что? Есть я лег? Хренеть. тут можно ложиться, позволяет спрятаться, да? Меня не радует, то, что в этой игре есть возможность спрятаться. Да-да-да, керів, пожалуйста. Мне сюда. А -а -а! Что упал-то? И что делать? Вообще no. ты упала-то? Ты че, рофиль? Вставай, давай, подруга, ты че лежишь-то? Сири вот страх, свиньи за уровень. А как? Где страх? Типа, по, по бокам? А кто? Не трогай меня, близко Ты ничего играл или что? Давай, давай. Че, с моими руками? Да вовсе нормально. Ну вот, что переживать? Now, повезло, повезло, боль прошла. А что такое почему камень цвети? В адекватные нет почему? Что это за херня? Да не хочу я никуда идти, дайте спички. Ладно, так. Блин, ну хоть чуть-чуть бы света давали, потому что ну это вообще какая-то жесть. Ну, Чуть-чуть-то, конечно, дают, ну что то это типа подсказка куда мне идти или что что я не врубаюсь игра, где я? Мне тоже что-то это ни хрена не нравится А, что за камушки Почему они, ну, типа, рядом с камнем дрыгаются и летают? Эй, как Как я знаю, Я знаю. Они-то хоть вместе вообще-то шли, а я один. Им страшно, да. А, да, а, да, а, да. Я что-то не понял, что им страшно. Ч ⁇ за херня у него из головы растет? Вы что? Well, Господи, не пой так больше никогда, чел, мне страшно. Почему у него из башки растет какие-то растения? О, oh, вот такая there. игра мне нравится. Тихо, тихо, тихо, подруга, ты не кричи. Песочек. Вот всегда такое освещение было бы, господи, я был бы. Самым радостным человеком. В мире. Я так Я пока что и не понял, зачем мне нужно... нужны вот, ну, вот эти часы я открываю проход никуда что я тут не могу остаться а зачем оно мне надо я не ладно поехали так, I was able to meet them in the park this afternoon after talking to the factory manager Dinar a proud moment alice has learned До to come to... she did okay. she did she showed me there in the park чем что мне это дает на ну, проходит и проходит очень не улыбаюсь тихо тихо тихо -тих. что то я же не подходил чтобы упасть ну и все я не хочу никуда больше идти довольны Ч, пора продолжать? Что, все-таки пойдем, да? Вот эти замкнутые пространства меня конкретно подбешивают, если честно. Че? А? Куда мне идти? Пойдем сюда. Ясно. <смех> так. Мне туда, да, видимо, в щелочку. В мокрощелочку. Со что? Честно. Тихо, Тихо-ситих, знаю я вот эти вот проходики, ага. Ч ⁇ вообще происходит? Где я? Кто я? <гас> тихо. Давай, пошел нахер отсюда, камень. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Давайте я просто спокойненько пройду и все. О, записочка. Никого продвижения, бла-бла-бла-бла. Короче, ясно, хуй какая-то. А -а -а. Нормально, нормально Ну ничего, по-быстренькому Спустились, да и все Правильно же Так, тихонечко Откуда я? Давай вот музыку ты не будешь включать Вот такую вот, ага, -а -а. Короче, поперли А, что она сказала про это? Про браслетик, да? У вас что-то эти херово, да? Походу, да. А мне, видимо, вода не нужна, да? Я так чисто без воды чилю. всевышний это думай головой кто такой профессор герберт четыре дня пути о oh. weak ports. давай слабые точки но амулета нет Это, а как я должен сориентироваться по этому? Что это за херня? Икс, это кто? Это я? А, во, меня ведет, да, браслетик? Куда мне идти браслет? Подскажи. Туда? Да? Да-да-да, походу сюда. Погнали, что. А чё такое? матерью шатров какие же чудеса Хм, очень интересно какие же чудеса вот с этими лестницами после хоррор склада я уже знаком куда идти то можно поменьше света, пожалуйста? Очень хорошо все видно. Очень. Так. А что, я... Куда идти? Куда-то сюда. Наверх. Вниз зима наверх, а вот сюда. Блядь, я надеюсь, здесь никаких монстров не будет же, да? Правильно? Давай открывай мне путь.